С вами Магки Чародей, Антон Чалей. Брожу я вот как обычно по просторам интернета. И вдруг нечаянно натыкаешь на игру Супер Снег и О. И эта игра просто дикий хардкор. Смотрите, как тут все странно, практически как Слизарю. Только все очень и очень странно. Антон Чалей. Так, начинаем игру. Блин, что это такое? Что это такое? Ну ни хера себе, а это что за хрень? Что у меня за номер вообще? Что у меня за тройка на лбу? Мать твою, а? Как так? Как так? Вы помните в слезарю, Как играть? Вы когда подставляетесь кому-то под бок, то все, он умирает. А тут, я не знаю, как тут играть. Может быть, вот это то, что у нас посередине башки, да? Вот этот номерок. Скорее всего, это уровень наш. Но это очень странно. Почему мы с -с синим светимся? Почему? Тут можно, по-моему, еще использовать клавишу пробел. Так, и что это мы сделали? Плюнули чем-то, или что это такое вообще? Давайте плюнем в него, оп. О. Мы кого-то побили. Что это такое? Это, наверное, конец территории? Все настолько странно и непонятно. Тут какие-то круги, я не знаю, для чего они. хрипты каких-то мертвых змей, или что это такое? Не понимаю! О, у нас есть карта, смотрите, мы видим, где царица, где самая большая змея. Оп. А мы кого-то нечаянно убили. На третьем уровне, а я уже на девятом месте, прикиньте. Это тебе не слезарил. Так что ты слишком дерзкий, ты. Итак, тебе, оба. Так, все, убегаем. Нам проблемы не нужны. Давайте наедаться, у нас теперь будет тактика. И я ее придерживаюсь. Мы просто должны сидеть так спокойненько, жрать как можно больше всего. Оба, все. Убили еще одного... Мы уже шестой, прикиньте, я только начал играть, я вообще не умею играть в эту игру. Но я уже на шестом уровне. Вот это мощно. Тут, походу, в этой игре долго никто особо не задерживается. Какой-то Дарио. О, Дарио, это как Марио только. Дарио. <свистит> <свистит> я понял, я все-таки понял, да. Поиграв в эту игру, я все-таки... Ой, ой, ой, ой. <свистит> поиграв в эту игру, я все-таки понял, что... А, короче, поиграв в эту игру, я все-таки что-то понял. Сейчас, оба! <смех> О! <смех> Представьте, я теперь просто цари, царица змей. смотрите. У меня 12 уровень, я первый на карте. Так. Ага, взёрнули еще кого-то. Так, оп. <смех> так. Что-то вообще, они как-то проезжают, кто-то уничтожается от меня, кто-то не уничтожается от меня такого же уровня. Блин, что тут творится? Что, что тут творится в этой игре, я вообще не понимаю. <смех> О, нифига себе, что это такое? Да ну нахер! Вы видели, что это было? Что это было? Почему какая-то змея была огненной, ударилась об меня, стала зеленой, а потом уничтожилась? Вы кто такие? Ну нахер! Странно-странно, он хотел нас убить. Мы ему не дались, короче.